Приветствую вас, дорогие зрители канала Рыбалка с Фениксом Мы только что вернулись с очередной рыбалочки И решили, не откладывая в долгий ящик, показать вам очередной обзор весьма нужной вещи Которая непременно пригодится любому рыбаку. Что же это такое, спросите вы? А сейчас я вам отвечу, и не только отвечу, но и покажу. А в обзоре у нас сегодня будет сушилка для рыбы. Естественно, вы у меня спросите, а зачем мне нужна сушилка для рыбы, если у меня дома есть и так уже сушилка для белья, есть сушилка для посуды, сушилка для фруктов, овощей и прочего, даже есть сушилка для обуви. Зачем мне сушилка для рыбы? Ответ весьма прост. Сушилка для рыбы... Нужна, чтобы сушить в ней рыбу. Это же логично. Потому что, блин, когда вы сушите белье, никакая муха не сядет к вам на белье, не оставит там свои личинки, из которых не выведутся опарыши, которые не загубят на корню все ваше белье. А с рыбой такое вполне может быть. Поэтому нужна сушилка для рыбы. Что же она из себя представляет? Представляет она из себя вот такую вот конструкцию с мелкой ячейстой сеткой, через которую не проникнет никакая, блин, тварь в виде мухи. А в конструкции есть вот такая дверка с клапаном на замке, который мы открываем, раскладываем на полочках рыбу, раскладываем, раскладываем, раскладываем, все, забили, отлично, закрываем, закрываем наш клапан, Закрываем. Вот вот. Все, Закрыли. Подвесили. И никакая, блин, муха теперь не страшна вашему улову. Никакая гадость в этой рыбе уже не заведется. А когда рыба высохнет, ее можно спокойно достать, положить на стол, ну и, собственно говоря, употребить. А уж как употребить, это пусть каждый думает сам. Кто с пивом, кто просто так, кто-то, может быть, с молоком, есть, может быть, и такие любители, с чаем, с кофем, и так далее, и тому подобное. В любом случае, вот такая вещь, как сушилка для рыбы, нужна явно любому рыбаку. Единственное, хочу сказать, что размеры таких сушилок, они есть разные. Тут, я бы сказал, маленький размер, есть больше. Ну и когда вы покупаете ее, сразу планируете, сколько вы рыбы планируете вылавливать, сушить. И так далее, и тому подобного. Потому что одной сушилки, вот честно скажу, это маловато. Я бы вот себе прикупил штук 10 их. и Вот так развесил везде. И чтобы в них сушилась рыба. Вот так вот. А где их взять, эти сушилки? Вот сейчас они везде. Их и китайцы продают, и на Алиэкспрессе, и на eBay, На сайтах этих... Ну и сейчас уже появились э, и в различных наших рыболовных магазинах. Вот данную сушилку я взял в нашем отечественном магазине рыболовном. Не переплачивая при этом э, никаких денег за доставку, взял даже дешевле, чем она была на Алиэкспрессе, подобная же сушилка. И при этом сэкономил время и три месяца ждал. А всего лишь навсего съездил до магазина, купил, привез назад и все. Так что покупаем сушилки, ловим рыбу, сушим и едим в свое удовольствие. Не делясь уловом с опарышами и прочей гадостью, которая летает, ползает и норовит испортить продукт. А с вами, как всегда, был канал Рыбалка с Фениксом. Мы с вами не прощаемся, говорим до свидания. А вы тем временем подписывайтесь на канал, не забывайте ставить, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить очередные видео наши. Ну и естественно лайки ставьте, пишите комментарии, а мы будем стараться снимать что-то еще новенькое для вас. Удачи вам всем!